Хочу призвать вас в своей жизни отказаться от негатива. Я уже затрагивал тему по поводу сохранения нервов. Так вот негатив это тот самый основной ключ, основной стержень, который разрушает человека изнутри. Который создает большинство его проблем. То есть именно от негатива растут фактически все ноги наших бед и наших болезней, наверное, в том числе. Но ну, мне кажется, я... Даже мне, мне не кажется, я уверен, что все это взаимосвязано неким невидимым для нас образом, и это абсолютно точно влияет на наш организм, на людей, которые вокруг нас. Может даже на погоду. Х Хрен его знает, я таких не проводил опытов, у меня нет возможности в данный момент высказать вам со стопроцентной вероятностью свои какие-то наблюдения. Вот, Но ну, одно я знаю точно и всячески призываю вас отказаться от негатива в своей жизни. Мне кажется, чем, будет меньше, чем меньше его будет вокруг, тем, тем лучше станет. Ну хотя бы наша собственная жизнь, жизнь наших окружающих. Каждый крик, каждая истерика, каждый вопль, каждая негативная какая-то реакция на что бы то ни было совершенно, мне кажется, она порождает продолжение, она запускает некий обратный механизм который расширяет все это дело, увеличивает и влияет уже тогда не только на нас, но и на окружающих в том числе порождать некую гадость, которая плодится и плодится и плодится. Я вот заметил, чем больше погружаешься в какие-то негативные новости, там, негативные обсуждения, общаешься с, ганд... с гандоновскими людьми, из куземова за мой парлебан фансы, да, э, тем больше порождаешь его самого, потом приносишь домой в свой круг общения, там, в транспорте кому-то его можешь передать и так пошло и поехал. Поэтому убедительно вас прошу, контролируйте свои эмоции и выбрасывайте фини негатив из своей жизни. Насколько это возможно Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии Всего доброго!